Всем привет, друзья! Сегодняшний видеоролик будет посвящен эксперименту, но эксперименту необычному, ведь за нас все будет решать колесо фортуны. В какую лигу мы пойдем, какой клуб мы выберем, сколько игроков, на каких позициях мы поменяем, все решит она. И единственное, что сделал я, это то, что мы не сможем с вами возглавить клуб, у которого более пяти звезд в FIFA. То есть 4 и меньше нам пойдет И так же самое сколько позиций мы улучшим Я тоже сделал небольшие ограничения То есть от 5 до 11 То есть чтобы не было такого, что нам выпадет Что мы улучшим за весь эксперимент одну позицию Так 5 позиций будет хотя бы что-то более-менее среднее а если выпадет 11, то будем просто менять весь состав Единственное то, что еще хочу добавить Это то, что если в данном клубе, к примеру есть какой-то крутой вратарь, и нам выпадает улучшить позицию вратаря. Не обязательно покупать того, который войдет в основной состав. То есть я могу спокойно купить кого-то на замену, чтобы у меня основной вратарь также самостоял в составе. Надеюсь, вы меня поняли. Поэтому мы будем с вами сейчас приступать. А вы, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте, колокольчик тоже включите. Телеграм в описании, ВК в описании. Стартуем. Итак, мы с вами находимся сейчас в колесе Фортуны, которая выберет Лигу, в которой мы будем с вами выступать. У нас здесь есть Ла Лига, АПЛ, Лига 1, Серия и Бундеслига. Да, я мог бы там и Эродивизию, и Португальскую Лигу, но я считаю, что топ-5 Лиг самое интересное. Сначала у меня в голове было то, что может еще какие-то их низшие дивизионы поставить, но не хочется сильно надолго затягивать этот эксперимент, чтобы там снизу, ну, к примеру, выпадет там четвертый дивизион Англии. Это вот это 5 сезонов зона вмотать, это на хрометраж тоже сильно повлияет. Поэтому сейчас мы с вами нажмем на заветное колесо, и оно нам покажет, в какой же чемпионат мы с вами все-таки отправимся. Итак, поехал у нас крутится. ну по часовой стрелке, естественно, ой, как разогналась. Так, и что у нас здесь будет? Ла -лига. Фу, ла Лига это довольно неплохо, в принципе. У меня здесь в колесе фортуны выписано нужное количество клубов. Их всего лишь здесь 12 есть, у которых меньше 5 звезд. Какое число нам выпадет, такой клуб мы с вами и выберем. То есть там все у меня продумано, все будет шикарно. Поэтому давайте начинаем. Там есть такие клубы, как «Гранада», «Мальорка», ну и есть серьезные клубы, как «Валенсия», к примеру. Так, и это будет клуб по цифрой «1». А клуб под цифрой нас с четырьмя звездами, это Асасуна. Вот за них мы, значит, и начинаем. Начальный бюджет у них 13 миллионов. И, кстати, что я добавлю еще, как раз забыл. Чтобы не было проблем никаких с бюджетом, чтобы не растягивать так же само по сезонам, я сразу же им дам 1 миллиард с запасом, чтобы в крайнем случае нам на всех хватило. Так, ну пока у меня все будет в FIFA прогружаться, мы с вами выберем количество сезонов, в которых мы будем играть. Один сезон, два сезона или три. Больше я не делал, уже само собой, надоел говорить эти причины, чтобы сильно не растягивать хронобетраж видоса. Ну если... Хотелось бы где-нибудь сезончика 2, такая золотая середина. Но если выпадет 3, я буду не против. Один. Ага. У нас будет один сезон с вами, чуваки. Возможно, это будет, конечно, слегка маловато. Один сезон всего лишь, но так сказала колесо фортуны. Тут я уже не виноват. Ну что, настал тот самый заветный час. Сейчас колесо фортуны выберет, сколько игроков мы с вами подпишем. Минимальное количество игроков 5. Максимальное количество, соответственно, 11. Что ж, нам покажет колесо фортуны. Сейчас мы с вами узнаем. Крутится, вертится. Давай, давай, давай. Давай. 7 где-нибудь, будет вообще шикарно, только не 5. 5. Угу. Закономерность такая, все, что было синим цветом, вроде бы, то и высветилось. Ну, по крайней мере, последние все. Один сезон был синим цветом, 5 игроков было синим цветом. Вроде бы, даже если я не ошибаюсь, команда, которая в Лиге была, была тоже синего цвета. Это я, кстати, проверю Так, 5 игроков хорошо, сейчас мы с вами еще посчитаем, какое у нас количество схем есть в FIFA И Колесо Фортуны выберет, по какой схеме мы будем играть Так, фух, это было довольно, в принципе, не быстро Посчитать все схемы, которые есть, писать их все в Колесо Фортуны Ладно, шучу, это заняло буквально у меня одну минуту, поэтому сейчас мы нажимаем, смотрим какая схема она выпадет, только бы не в 5 защитников, наверное. Если будет стандартная какая-нибудь 4-3-3, будет довольно нормально, как я помню, вроде бы 26-ая, это как раз-таки вроде в 5 защитников, и заметьте, опять синяя выпадает. Колесо фортуны будто бы что-то знает, либо, либо же просто рофлит. Так, смотрите, значит у нас 26-ая схема, это Три, четыре, один, два. Что бы вы не думали, как я так считал и почему это не пять, два, три вышло. Кстати, пять, два, три довольно смешная схема. Я считал вот в таком порядке. То есть, тут две схемы идут, текущие и по умолчанию, но они, по сути, уже есть здесь представлены. Я считал так вот. Раз, это будет два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. То есть, я не считал типа раз, два, три... 4, 5, 6 Надеюсь, вы меня поняли Поэтому 26 схема Это у нас 3, 4, 1, 2 Так, я выписал все позиции Которые есть в данной схеме Это у нас вратарь Три центральных защитника, два полузащитника Центральных, один цапник Левый, правый полузащитник и два форварда Короче, произошла ситуация Когда я говорил за то, что какие позиции Мы с вами можем улучшить Я резко понял за то, что я Асасунью не дал 1 миллиард так, первая. Первая позиция, которая у нас с вами улучшится, я надеюсь, не вратарь. Что вратарь, в принципе, нормальный там стоит, 77 рейтинг. Центральный защитник. Параллельно я еще пытаюсь записывать все в телефон, чтобы не забыть. Поехала вторая позиция. Давайте без трех тазашников, а то это будет вообще очень печально. Вратарь, нет, фух, форвард Форвард, вот это интересно То есть одного форварда мы с вами уже точно улучшим А вторым можно будет так поиграть Так, еще три позиции есть Хотелось бы кого-нибудь в центр поля и на фланг Поехала, крутимся-вертимся-крутимся-вертимся. Давай-давай-давай-давай. Не цзэ-не за не цзэ, не цзэ, не цзэ. вратарь Конечно же, с топовым вратарем будет круче. Я не хотел, чтобы он мне выпадал. Но что есть, то есть. Может быть, будем меньше пропускать тем самым. Так, ну теперь у нас шансы чисто, если не выпадут два раза подряд цзэшники. Центр поля улучшить будет вообще просто гениально. Хотя, заметьте, опять синий цвет мне выпал. Преследует меня просто. и и еще один ЦЗшник. серьезно. И последний игрок, мы с вами сейчас узнаем, кто это будет. Хотя бы давай центр поля, ЦП либо ЦАПника. ЦП либо ЦАПника, чтобы в принципе все позиции были у нас довольно нормальные. Поехали, давай. Давай, давай, давай, давай, ПП. ПП или ЛП, ПП или ЛПшник. ЛП хм, а там есть варианты молодые перспективные. Я добавлю игроков на каждую из этих позиций. А колесо фортуны само решит, кого мы будем покупать. Вообще гениально просто, чуваки. Все, сейчас, сейчас я к вам вернусь просто. Подождите буквально секундочку. Итак, ребята-ребятушки, закончил я на все позиции добавлять игроков. На каждую позицию у нас будет по три выбора футболиста. Естественно, у нас два ЦЗшника, мы начинаем сразу же с них. Тут шесть вариантов. Рюдигер, Салиба, Арауха, Эдер Летао, Вандиджике и Рубен Диеш. С и я ставил чисто на перспективу, потом такой сижу, блин, мы же будем только один сезон играть, поэтому смысла от этой перспективы и нету, но все же довольно хорошие центральные защитники, и каждому из них я был бы рад в своем составе. Начинаем. Что на выпадет? Я хочу, наверное, какого-нибудь Рюдигера плюс Рубена Диэша, будет неплохо. Рубендиеш первый есть, то есть уже довольно неплохо все у нас идет. Так, и второй. Поехал второй. Рубендиеша мы исключили из нашего колеса фортуны. Давай, Рюдикер. Давай, Рюдикер. Ладно, уже не Рюдикер, Ванди Джикей, может, помелетал. Переходим мы с вами к вратарям, тут у меня три варианта, Куртуа, Марк Андреттерштеген и Алисон, возможно можно было Доноруму поставить, но я про Доноруму вспомнил прямо только что, А эти все три вратаря довольно очень хорошие, а просто знаете как еще пока крутится, расскажу. В ответственные моменты такие, когда нужно резко вспомнить про каких-то определенных футболистов, ты забываешь просто всех. Я столько сидел ЦЗшников, вспоминал. Я про Руба что вспомнил в последний момент. И то чисто, блин, какие же там есть топовые ЦЗшники. А на воротах у нас будет стоять Марк Андре Терштеген. Так, давайте перейдем к левому полузащитнику, но скажу сразу, я здесь ставил ЛФАшников, потому что ЛФА и ЛП плюс-минус позиции похожи, кто-то, наверное, скажет за то, что, блин, а если бы тебе нужно было, к примеру, ЦПшника поставить, ты бы ЦОПника ставил, нет, конечно, ты бы ставил бы ЦПшников крутых, но я посмотрел на Фудбине, посмотрел на других сайтах, но ЛПшникова довольно нормальных нет, ну, прямо чтобы топ-топ, Остич есть, Караска есть, Садио Мане есть, ну, на них не вывезешь в принципе поэтому крутим сейчас сразу колесо я за венесиуса хочу я хочу венесиуса она а выпадает неймар ну и само собой форвард у нас здесь криштиану роналду эрлинг холланд и Килиан боппе я больше хочу конечно чтобы мне наверное, холланд выпал уж очень мне сильно нравится но ну давай не криш давай не криш холланд отлично ну что, встречайте, вот такой состав у меня получился. Марк Гарсия, Диас Мелитао, Гомес Манкайола Гарсия еще один, Неймар Джуниор, Барджа, Эрлинг Холланд и Авилья. Стартовый состав в принципе выглядит довольно хорошо. Есть топовые игроки, ну, соответственно, которых мы подписали с вами. Ну и что? По истечению половины сезона мы имеем с вами то, что Асасуна занимает восьмое место, а Барселона седьмая. Интересно, кстати, продали терштегина и все, сразу же скатились. Так, давайте в Куба до Испанию чекнем сразу же. У нас здесь четвертьфинал, и мы в него не вышли. Ассасун у нас в 1-8 вылетела от реала, как раз таки. Довольно интересно. Ну, Суперкубок так чисто. А, да! Неужели? Неужели я говорил в последних двух-трех экспериментах своих жду, когда мадридский реал проиграет Айнтрахту в суперкубке и Айнтрахт их, можно было сказать бы рифму созвучную такую с половым актом, но я не буду этого делать, я думаю вы сами все прекрасно поняли. Что мы имеем? Холланд плюс один сделал, Милитау плюс один, терштеги ничего, Диэс ничего и Неймар ничего. Э, матчей впереди еще очень много и я уверен в том, что за такое количество матчей еще реально выйти в Лигу Чемпионов. А даже если Реал там обосрется где-то, может быть второе место, а может быть даже первое зацепит, то там конечно больше 20 очей а разницы, это нужно прям попотеть, выигрывать каждое матч Two hours later. Ну что, наш сезон подошел к концу и видим то, что шестое место. шестое шестое место, то есть это лига конференций. Довольно, в принципе, неплохо, но от Холландо Неймара и топовых ЦЗшников я, наверное, ожидал немножечко получше, но при этом забитых мечей у нас... Да, в принципе, на уровне с Реалом, Атлетико, то есть даже мы забили больше, чем Барса. Реал чемпион, Атлетико второй, Барса пятая в Лигу Европы всего лишь выходит, а мы в Лигу конференции, по идее. Если в Лигу Европы, будет вообще шикарно, я просто не помню, шестое место куда выходит. Но, в принципе, кубки мы смотрели, давайте просто пробежимся, кто их выиграл. Тут Атлетико у Реала, короче, у них была полнейшая заруба здесь. В Лиге чемпионов ПСЖ у Баруси и Дортмунд. Какой-то нереальный финал Лиги Чемпионов. Лига Европы Атлетика против Реала. Чего и опять Атлетика выиграл? Реал что-то вообще ничего не может сделать. В Еврокубках именно. В чемпионате, да ладно, не их порвали. А так что еще у нас есть? Конференция. А, Лига Конференц, точно. Забыл за нее, только что говорил, и уже забыл про нее. Феорентина выиграла. А мне интересно, с каким отрывом Реал выиграл лигу свою? 67 нет, это наши очки. А, 92 на 86, короче, нормально они опередили, их на 6 ячей. просто я думал, мало ли, здесь тоже какая-то заруба была, и то, что они там ровень в ровень шли. Тогда сейчас быстро чекнем состав, который у нас имеется, кто как качнулся. Кстати, довольно так себе, я уже вижу, то есть Неймар ничего не сделал, и он уже счастлив резко. Холланд плюс 2, Рубендеш плюс 1, и Мелетау плюс 2 сделал. И Терштеги ничего. Ну, от Терштегина и Наймара я особо ничего не ожидал. Ну и чисто смотрим, кто сколько у нас сыграл из тех, кого мы подписали. Рубандиш 40 матчей сыграл, вообще ничего не сделал. 0 голов, 0 голевых передач, одна желтая карточка у него всего лишь и. 0 красных, нормально. Эрлинг Холланд, 40 матчей, 26 голов, 3 голевые передачи. Кстати, 3 голевые передачи так мало он отдал, но в принципе для нападающего такого это нормально. 9 матчей всего лишь Неймар сыграл. Чего? А что так мало? Он на травме был или что? Какой ЛПшник сыграл больше? Я не видел больше ЛП... А, -а, а, Гарсия! Может из-за этого мы довольно слабо показали, потому что Неймар сыграл 9 матчей и все, ну, скорее всего травма была, потому что вряд ли комп поставит Гарсию вместо Неймара. Конечно, может из-за того, что не по позиции, но все равно довольно странно. Чуваки, я надеюсь, видос вам понравился, если так, то поставьте лайк, комментарий, подпишитесь на канал, тогда перейдите на телеграм, на вк, там почта есть, мало ли кто-то посотрудничать хочет, там продажа монет, либо еще какие-нибудь штучки-дрючки, буду всегда вам рад. Спасибо за просмотр и всем до свидания.